Это ты мне, малышню, все распугал? Ставьте лайк за продолжение, если хотите узнать, что мороженщик сделает с Балди. Давайте наберем 10 тысяч лайков, а также подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить новые серии. Всем пока!